всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Сказзекит! Сегодня мы будем проходить карту Проклятия, часть 2. Вот она. Я теперь самый богатый, теперь надо выбираться правила, как и в первой части. Ну да, Ну кто не смотрел первую часть, советую посмотреть. Это было отлично, неплохо. А это откуда, кстати? Это я не знаю, откуда число, от автора. Да, кстати, может кому интересно, это моя вторая трилогия. карт по частям э первая была в поисках неизвестного. В них было много недочетов, но сейчас я уже набрался опыта и пытаюсь делать без недочетов. О, да ладно, красавчик. Так, выбираемся. Лезем. Пора выбираться отсюда. Что с моим силом? Неужели этот говнюк, а? Последние слова. Кузнец. <coughs> Я умираю. Держись, держись. Что-то произошло, кузнец. <coughs> Начались резкие точки, и все начало взрываться. Все, кто был в деревне, Okay. Погибли. Нет, это я во всем виноват. Я взял проклятие, проклятые сокровища. Случай мне короля Даргуса. Да, именно его. А что? Зачем ты это сделал? <погибли> мне рассказывал еще мой прадед, что где-то под нашим <погибли> селом есть гробница царя Даргуса. Многие пытались ее найти. Я больше не могу, я умираю. Слушай меня внимательно. Иди в мою кузницу. И спускайся в катакомбы. Они придут тебя в мой в моему старому знакомому отшельнику Из деревни он скажет тебе полностью историю короля. Прощай, Джо. Нет, нет. Не умирай, черт. Надо быстрее идти в кузницу, и искать спуск в катакомбы. Я убью этого чесла. Все. За свою силу. Убью нафиг всех. Да, это интересно. Так, уйница. Так сказать. Это надо было просто собрать. Мне сюда. Так. Все офиево. Все как было, так и есть. Так, фух, пошлите. Это катакомбы? Я офигеваю, число. Ничего полней не нашел. Так, фу, я весь провонял этим канализационным дерьмом. Так, чтобы идти через северное крыло мне нужно. Ключ. Северный крыло. Сбей табличку, поставь ключ. Ага. Афить. Отлично, тут дверь сломана, можно пройти туда. Переключите что легкого ну, Пошел бы ты. Черт, крысы. Так, здесь ничего нету. Здесь тоже. Здесь. Здесь что. Что-то вижу. Отлично, там находятся все ключи. Теперь надо подумать, как проникнуть туда. Псс. Надо брать ключ и возвращаться к серному крылу. Ключ от кладовки. Это надо. Ключ от черного крыла. Отлично, теперь надо возвращаться к серному крылу. Да, от кладовки, а что там у нас? Ох ты, какое счастье. Пошлите. Так, я продолжаю. Мне надо было. Так, на месте этой таблички, да? Писать ключ. Все отлично, пошлите. Ну да, все прож... проживело. Не спорю. Сохранись. Не, я не хочу спать, я спал, он так пользуюсь. А. Все, можно идти. Я слышал историю о этих котакомбах, что в годах тут проводились ядерные испытания. Видно, я их нашел. Опа, опа. Оп! Оп, оп. Опа. Ой-ой-ой. Так, саунд. Дальше Клави, а там разберемся. Скажи-ка, надо вниз прыгать. А здесь ничего не видно. О, блин. Четко, но четко. Так, что-то должно было быть. Да, здесь ничего не должно было быть. Призрак Даргуса, я говорил, ты сдохнешь. Зачем тебе эти сокровища? все равно дохлый. Прости. Они мои. Ладно. Ч? Не понял. Ой, еще он.. Он с того раза еще не, у... не убрал. Тут вот идти. А. Просто взял и сделал продолжение. Я офигевал. Часов. Отлично, по-моему, там выход. Иди по красным океанам. Ага. Я пойду куда захочу. Так будет интереснее, мне кажется. Так. Эх. Вот и выход уже светлеется. Отлично. Выход близко. Ты теперь туда. Ну наверх. Король Даг... Даргус, ты умрешь. Черт, опять на... надо нажать на рычаг. Я больше не вижу вариантов. И вот так. Так, это что-то было. Аааа. Говно. Ха-ха, теперь ты будешь, пока не сгниешь в панике. Что надо делать? Надо добить сзади. А, нет, сюда надо. надо. Не надо, сюда. Так, сюда. Начну, давай. Так, так куда? Я понимаю, что мы фигачим, граем, но куда? Где выход? Я так понял, что явно не сюда, хотя... А, вот да, сюда ехал. А, в ага. Решил тут меня обхитрить. я на мирном. Ага. Опять выбираемся. Ладно. Поехали. Этот раз. Пш, да, далеко мы съездили. На самом деле, люди, это очень далеко. Мне кажется, вообще. Так, ну ладно, продолжаем. Так, дальше по рельсам. И я выберусь. Опять появились мы. Ну, поехали. Я еще ничего не буду заниматься. Раз. Эх, катакомбы, катакомбы. Надо зачем мы по катакомбу идти? А, что-то к этому дяде. Отлично, воздух. Теперь надо найти дом отшельника и все. Пошли, искать его и дом. Так. Оп. Собственно, сейчас туда надо забираться. Отлично, на горе дом отшельника. Да, кстати, э, мне надо помыться. Я ведь упал в холлозационную дерьмо. Да, ладно. Мысь... О, давай, вон, да, вообще-то да. что ну все, прощайтесь, увы, воды. вы мне жертвы должны были дать. Ладно, я не буду всех мучить. вам всем остальным, уж как повезло. Но не легче было сделать лестницу, а? Он издевается. Набрался он опыта. Да какой опыта? бы сделать нормальную лестницу не канализационную дерьмо что из одной дерьмо вышел, и что теперь в другое дерьмо попался? О, открыто. Зелье... Зелье скорости, короче. История Даргуса. Давай, расскажем. Отшельник, ты кто? Я Джо, последний выживший из деревни. И ты расскажешь, вот какая история. Что ты наделал? Зря, зря ты это сделал. Я продолжу историю кузнеца. Значит, слушай, где-то четыре тысячи лет назад в нашей эре жил такой король, и звали его Даркус. Он был жесток и пытался э, стать бессмертным. Он осколзили бесмертен, но вот Даркус заболел и понял, что пришел ему конец. Он нашел очень далеко с некоторыми слугами из своего замка и поселился где-то с, э, с вашей деревьями. Он забр... <смех> забрал все свои сокровища и положил, а... а перед собой смертью сказал, что тот, кто тронет его, это его призрак, будет преследовать его всю жизнь. И что мне теперь делать, отшельник? Я не, <смех> я не историк и мало могу, что тебе сказать, но кое-чему... Чем я могу тебе помочь? Сейчас выходи из дома и иди прямо вперед. Где-то через два километра будет музей, посвященный деревне истории. Может там тебе кто-нибудь поможет? Может пом сможет помочь? Спасибо тебе большое. Но ну, я пошел. Отшельник. Удачи. Она тебе понадобится. Давай. Так. Что? Я в обыскиваю, здесь ничего нету. Спать. Какого, никакого какого интересного Идти вперед, ну ладно. Идем вперед, как и сказали. Что? Это он специально раскидал? Да, походу, он специально раскидал это. Житель. Нафига мне житель. Пройдем. почти дошли ну как сказать почти музей конечно еще не близко что я его не вижу хотя нет я его не вижу ладно сейчас мы пройдем эту карту так Оп. Опа, оп, опа, оп, оп, оп, оп. Вот так вот. Парквесты. Это музей. он там музей, да, я не спорю. Там музей. А не легче было туда, сразу сюда. А? Зачем такие катак вилять, а? Я офигеваю. Отлично. Вот и музей. Теперь надо распростить персонал. отлично. Музей даремний Хорошо. Персонал. Почему не открываете? Надень музею. На ага, мне делать нечего. Так, говно. П. Ну ладно, ПДК П. Это я возьму. Это я уберу, это я возьму. Здравствуй. Здравствуйте. Вы не могли бы мне помочь? Я наткнулся на <coughs> гробницу сыря Даргуса. Вы можете мне помочь? Все вопросы к директору музея, если он вам так нужен идите в его кабинет что вообще гость. кристальный камень варочный станок 15 века суб портала сундук Ивана Грозного да Люди. поход делает этот показатель. ничего я больше не придумал так ты директор я еще морду размажу ты давай рассказывай, что там надо Здравствуйте. Понимаете, я недавно наткнулся на гробницу первого царя, и теперь жалею об этом. А, не может быть. Я очень много читал про этого царя, но, к сожалению, у нас мусия нет от него, кроме его головы. Это самый редкий экспонат в музее, поэтому он хранится в моем подвале. Чтобы избавиться от проклятия, тебе нужно оживить его. Для этого тебе нужно три головы. Одна есть у нас, и еще недалеко отсюда есть его храм. Может, там найдутся его головы. Значит, давай, так договоримся. Ты идешь в этот храм и добываешь оттуда все, все что можно, разные камни ск... из которых... Был сделан храм и так далее. Потом приносит нам и взамен. Мы даем тебе его голову. По рукам. Директор, отлично. А теперь, спускайся в подвал, возьми э э экипировку вперед. Спасибо. Вообще условия ставят. Так, какой-то леша мне там пишет, но она. Мы без леших играем. Так. Ух ты, сколько! сколько интересно интересно лет этому подвалу ладно неважно берем экипировку хм, экипировку неплохая экипировка люди от автора э, напишите в комментах в понравилась ли карта нужну э, а ли добавить побольше борьбы с мобами и паркура? или вам нравится все в таком стиле какому есть это вообще гарная карта да ладно, шутка, нормальная карта. Если ты сейчас смотришь это, то я тебе говорю, четкая карта. Хорошо, что ты сделал продолжение, я как раз сейчас буду, эм, ну, все, всего, по-моему, 8, ну, 7 частей, там, а дальше диалог. Так что вообще спасибо тебе за это. Всем спасибо за просмотр. Это был, с вами был Сказыкит. Эм, ну, всем удачи, всем пока.